всем привет в этом коротком видео я хотел бы показать как можно проверить любой сайт который вы сверстали любую программу любой html документ как он будет выглядеть на мобильном без загрузки сайта на хостинг все что вам понадобится это командная строка и у вас должен быть установлен Node.js просто вызываем терминал я буду использовать OS код вы можете использовать абсолютно любой терминал. И вводим просто команду npx serve. А вам не нужно не устанавливать ни package, GSO, никакие зависимости, а просто в корне. Вот у меня есть папочка. Как видите, у меня здесь ничего нету, кроме HTML и папки скрипт. Вот произошла установка и он выдал нам локальный адрес по которому мы можем посмотреть наш сайт у нас на компьютере и вот эта строчка это адрес который нужно ввести в браузере вашего телефона. После того как вы проверили ваш сайт, как он выглядит на мобильнике, вы можете внести мгновенные изменения, ваш код сохранить и также у вас изменения появятся и в огне браузера в компьютере и в телефоне. А когда вы наиграетесь, просто закрываете консоль и все.